Здорово, зрители психфака Немиркин. Для начала мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин ⁇ сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И вы определенно помогаете нам в этом. А теперь вернемся к видео. Есть ли в вашей жизни человек, который часто просит вас о помощи, но никогда не прислушивается к вашим советам? Они всегда говорят о том, как плоха их ситуация, но не делают ничего, чтобы изменить ее. У этого человека может быть мышление жертвы, когда он думает, что все вокруг хотят его достать и что все находится вне его контроля. В результате вы можете чувствовать себя истощенным, постоянно наблюдая за их вечным состоянием недовольства. Итак, вот 10 признаков того, что кто-то постоянно играет в жертву. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео предназначено только для образовательных целей. Оно не предназначено для постановки диагноза. Пожалуйста, поговорите с психологом, преподавателем или другим специалистом, если вы испытываете трудности. Также важно отметить, что есть люди, у которых трудности обоснованы, даже если это может быть трудно понять. Это видео не для того, чтобы дискредитировать или обесценить опыт других людей, а для того, чтобы пролить свет на проблему. Итак, давайте начнем. Первое, они пытаются манипулировать вами. Кажется, что с этим человеком всегда происходит что-то плохое. Хотя может показаться, что человек просто переживает трудные времена. Он может разыгрывать карту жертвы, чтобы манипулировать вами. Возможно, они всегда пытаются найти способ заставить вас пожалеть их или обвиняют вас в том, что им не подвластно. Возможно, они пытаются заставить вас поверить в то, что они жертва, чтобы заставить вас отказаться от своих собственных потребностей, чтобы поддержать их. Второе. Они перекладывают вину на других. Брали ли они когда-нибудь на себя ответственность за свои чувства или предпринимали ли усилия, чтобы улучшить свою ситуацию? Люди с менталитетом жертвы склонны возлагать вину за свои недостатки на внешние факторы. Возможно, они считают, что причиной их несчастья являются плохие отношения в прошлом. Они могут использовать это как причину, чтобы объяснить, почему они застряли там, где находятся в жизни. Номер три. Они держатся за прошлое. Они держат обиду на других людей и отказываются простить или забыть их проступки. Люди, играющие роль жертвы, обычно держатся за прошлые события. Независимо от того, насколько они были велики или малы, они не могут ничего отпустить и могут использовать это как препятствие, чтобы оставаться на месте. Например, они могут чрезмерно много говорить о бывшем партнере спустя долгое время после окончания отношений или размышлять о прошлой неудаче до такой степени, что это мешает им двигаться вперед. Номер четыре. Они придумывают оправдание. Могут ли они найти оправдание в любой ситуации? Независимо от того, какой совет вы дадите, они могут отмахнуться от него, придумав какое-нибудь оправдание. Возможно, они считают, что недостаточно умны, чтобы заниматься определенным хобби, или что изучение нового навыка требует слишком много времени, энергии и денег. Поэтому они полностью избегают этого. Эта привычка в сочетании с тенденцией держаться за прошлое и перекладывать вину на других может помешать им двигаться вперед в своей жизни. Номер пять. Они недовольны своим положением. Они крайне недовольны тем, как обстоят дела, но при этом ничего не делают, чтобы изменить ситуацию. Люди с менталитетом жертвы часто имеют представление о том, какой жизнью они хотели бы жить, но оказываются неспособными работать над достижением цели. Иногда они могут даже использовать эту неудовлетворенность своей нынешней жизнью, чтобы заставить вас пожалеть их и помочь им. Помимо вреда для собственного благополучия, это может нанести особый ущерб их отношениям. Номер 6. Они не доверяют вам. Они становятся нуждающимися и навязчивыми по отношению к окружающим. Они могут делать это для того, чтобы вы поддержали их и их потребности, чтобы им не нужно было работать над улучшением своего положения. Ни один совет не может показаться достаточным, и все, как правило, заходит в тупик. В результате вы можете оказаться в тупике вместе с ними, поскольку вы не видите, что им становится лучше. Номер семь. Они отнимают силы. Вам кажется, что вы постоянно поддерживаете этого человека, но ничего не улучшается и не меняется? Это может быть утомительно, когда кто-то находится в постоянном состоянии негатива и жаждет сострадания. Может возникнуть ощущение, что вы погружаетесь в их мир. Они могут стать настолько зависимыми от вас и других людей, что чрезмерная потребность в них может привести к снижению уровня вашей энергии. Номер восемь. Они пассивны. Они не предпринимают никаких действий, даже когда это абсолютно необходимо? Они могут позволить людям воспользоваться ими в рабочей обстановке, например, отказываясь высказаться, поскольку не знают, как постоять за себя. Они могут интернализировать эти события и обижаться на других. Такие встречи могут заставить их чувствовать себя слабыми и бессильными. Номер девять. Они не уверены и нестабильны. У них низкая уверенность в себе или самооценка. Это может происходить из-за постоянного сравнения себя с другими и веры в то, что нет возможности изменить себя. Они могут даже саботировать себя и свои отношения в качестве гарантии того, что ничего не изменится. Это может быть признаком того, что они постоянно находятся в каком-то бедственном положении. И когда отношения, кажется, никогда не длятся долго. И номер десять – они притягивают драму. Притягивают ли они драму, куда бы они ни пошли? Она обычно односторонняя? Неважно, что происходит, кажется, что всегда есть кто-то, кто плохо с ними обращается. Они могут постоянно ссориться с другими из-за, казалось бы, мелочей и утверждать, что другой человек был полностью неправ. Этот отказ принять на себя ответственность за любой проступок, даже при наличии доказательств, может быть признаком того, что они намеренно пытаются играть роль жертвы. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков? Должен признаться, что да. Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может оказаться полезным. Нажмите кнопку подписки и значок колокольчика уведомления для получения новых видео от канала Немиркин. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр! И до встречи в следующем видео!